Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео у нас на обзоре будет проект Safecom В данном проекте неплохо так решили замутить чтобы не было дампов не знаю, это наверное если работает то это по крайней мере защищает от максимально быстрых полных дампов безопасный токен сообщества в общем, сейчас мы быстренько все рассмотрим расскажу что имеем что к чему да как и белая бумага есть, аудит есть, биржа есть. Данные по токену, это у нас будет все в одних шестерках. Это у нас будет 666 миллиардов, 666 миллионов ну и тому подобное. Сумма сжигания, половину не сжигают, половина в обращении идет. И как работает у нас получается данный токен, построенный на Binance Smart Chain. В общем, взяли ограничили максимальное количество токенов за одну транзакцию. Ограничились они тремя миллиардами. В общем, что мы еще имеем. В размере 6% с каждой транзакции будет распределяться среди всех держателей. То есть 6% комиссии каждой транзакции будет добавлено в пул ликвидности. Это как бы уже защищает немного, скажем так от дампа и поднимает цену то есть, потому что предложение ограничено и как бы из-за пула у нас будет цена держаться и подниматься вверх в общем, что мы имеем сейчас я вам расскажу где это моментик типа, у нас находится то, что управляемый сообществом это в принципе стандартная тема по дорожной карте у них в плане, это CoinMarketCap, CoinGecko, есть на биржах WhiteBit и тому другие подобные. Ну конечно же будут новые партнерства, партнерство это всегда хорошо, поэтому цена должна держаться, не знаю, мне вот нравится то, что ограничили не транзакцию, то есть больше трех миллиардов за раз не отправишь. Это должна быть огромная цена на токен, чтобы как-то существенно ее позбить но опять же, когда будет огромная цена на токен, тогда эта сумма, транзакция будет как бы э, не такая же сама по себе, как бы и влиятельная. 50% сжигается, плюс каждая транзакция, право собственности отказано, начальная ликвидность 47% плюс 1 миллиард. В принципе, все отлично. Социальные сети у нас все имеются. Идем мы дальше. На DexGuru можно посмотреть, как прыгает цена. Понаблюдать за проектом. Как видите, у нас был сначала плавный такой ступенчатый, скажем так, дамп. Сейчас обратно все идет вверх. Количество монет уменьшается, спрос увеличивается. Белая бумага. Кому интересно, можете ознакомиться. Тут, конечно, хоть и 6 листов белой бумаги. Но, как вы знаете, манала ее читать. <с> так что, если кому интересно, занимайтесь, читайте. Потому что белая бумага это такое себе. на любителя. Технические всякие моменты, там дисклеймеры, отказы, там, я так понимаю, ответственности, всякие такие моменты. Хотя вот здесь все коротко. И довольно-таки понятно и ясно все изложено. Главное, что у нас это есть. Твиттер. Твиттер у нас э, слабенький. 2000 человек. Активность слабенькая. Поэтому будем, ребята, поднимать активность. И следить за новостями, за обновлениями по проекту. панкейк Панкейксваб. Если так вот прикинуть, то это надо будет нам купить. Я не знаю, там, допустим, поставим вот так вот. 1 миллион монет не катит 10, 100 Блин, грубо говоря, миллиард монет. Это я сейчас гляну. Точно я посчитал миллиард. 3. 3. Да, 1 миллиард монет это примерно один BNB. То есть за раз это если вы будете продавать вот так вот троечками. То это максимум, что вы сможете за одну транзакцию это сделать в районе 3 BNB. И 6% сжигается. То есть общее количество сразу уменьшается. Ну, в принципе, неплохо, интересно сделано. Будем смотреть, как оно будет это выглядеть. Будем, короче, наблюдать за, за проектом. Ладно, ребята, пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. А, на этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.